Первое, самый важный навык, на женском круге я подробнее про это буду рассказывать, вам расскажу основное. Не выносить ссор из избы. Что это означает? Это означает что то, что происходит между вами, должны знать только вы, ни подружки, ни родители я имею в виду именно конфликтные моменты. То, что хорошо она может рассказывать, это повышает ваш статус в обществе. Когда жена говорит о том, какие у вас есть достоинства, какой вы молодец. Подружкам, родителям, там, еще там где-то, вот мой муж, он там то-то, то-то. Ну, или мой мужчина, если вы пока еще отношения не узаконили. Но если она начинает жаловаться, она сама себе перед сок, на котором сидит. Потому что тишина такая дура, значит, выбрала такого мужчину, что он такой, как бы, вот ни туда ни сюды. А психотерапевту? Психотерапевту только при том раскладе, если он реально занимает позицию наблюдателя. То есть он не включается с ней в коалицию и начинает гнобить, например, мужа вдвоем с ней. Так, ну, а что вы хотите? Многие грешат, например, пошла она к разведенке например это ваша жена разведенка естественно обижена на мужчин. и она рассказывает про своего мужа и она говорит да ты знаешь они все такие и начинает свою пургу тоже ей втирать а что ты, тут... Он лишь ну слушайте вы не идеализируете психотерапевтов как и маму и папу Простите. у каждого, каждого человека есть какая-то темная сторона вот. есть хорошие психотерапевты, есть не очень ну как в любой профессии. Там Есть хороший сантехник, а да, есть из ЖЭСа. Начнется за вас открутить, да? Поэтому э, вот э, я убежден, если уже психотерапевт, психотерапевту идет, но психотерапевт должен быть наблюдателем, который помогает ей увидеть ее ответственность и э, ее как-то вот обучить, а не гнать какой-то там э, камни в огород мужа кидать, что вот да, да, да, все с тобой в порядке, то он козел там и так далее. Ну, еще на одну разведенку станет больше. А, не рас... Второе, не рассказывать про ваши интимные отношения никому вообще, даже хорошее. А потому что, как только она начинает рассказывать про ваши интимные отношения, в ваших интимных отношениях появляются уже и другие люди, которые думают, обсуждают, завидуют. Это их природа, по-моему, девочек. А, вот это природа, и эта природа, она должна быть и культурена. Вот целомудрие это и есть, как бы выражать чувства по теме. Ну, то есть, когда это нужно. Если женщина рассказывает про ваши интимные отношения, в ваших интимных отношениях будет меньше, меньше и меньше энергии. Потому что уже вот, вся энергия в интимных отношениях, тогда, когда есть интим, то есть, когда есть двое, когда есть еще бригада, энергии становится меньше, потому что она сказала подружке, подружка рассказала другой подружке, и вот энергия утекла. Еще хуже, когда, например, там жалуются маме, тоже отток энергии. Поэтому про эти вещи вообще нельзя рассказывать. Ну и вам тоже. То же самое про хорошее, не только про а вообще-то да. Нет, вот, вот про ваши заслуги, про мужские заслуги, про результаты она может рассказывать. Потому что она тогда э, повышает ваш статус в глазах других. Угу. То есть, как бы это, это вызывает уважение. Чем больше людей вас уважает, тем больше позитивной энергии вы получаете от них. Каждый человек, он может стать для вас поддержкой, может стать для вас как бы проблемой, палкой в колесах. Вот представьте, что у вашей там, жены да, или женщины 10 подружек. Так? И 10 подружкам она рассказывает про то, какой вы молодец. Вы успешный, ответственный, порядочный, там, как она вас любит и уважает, вы там дарите подарки, ухаживаете. И молодец, молодец. Эти подружки будут думать про вас хорошо будут тоже восхищаться. И получается, что от этих подружек вы тоже получаете подпитку к вашей личности. А здесь, uh -huh. а, здесь такая штука, что если uh -huh. по праву то, что вы делаете, зависть не будет работать. А вот если вы сомневаетесь, тогда, ну, когда это сглазило, типа. Uh -huh. вот. Тогда зависть является тоже как бы камнем в огород. Поэтому, поэтому, да. поэтому э, ваша женщина должна понимать, кому рассказывать. А, а то, что отношения любят тишину, это ну, все-таки есть? Ну, ну, вот, ну, вот, слово, ну да. вот про секс рассказывать нельзя. И нельзя рассказывать про ваши косяки. Вот это вот и есть тишина. А то, что так, там, эй, так все классно, так хорошо, а какая сидит такая? Нет, вот, вот, вот про это не нужно. Нужно говорить про то, что мой муж такой-то, такой-то. То есть про достоинство можно рассказывать. Тогда вам будет ну, позитив. Чем больше женщин про вас думают хорошо, тем больше у вас энергии. Вообще, чем больше людей про вас думают хорошо, тем больше у вас энергии. Ну, смотрите, то есть, то есть вот, а, поэтому, ну, как бы, некоторое правило для жизни, да, то есть у нас будет внутренний мужчина, и один из мужских принципов – это честность с собой и, и порядочность с другими. То есть порядочность с другими нужна для того, чтобы было меньше врагов и меньше людей о вас думало плохо. То есть это будет лишать вас силы, когда много людей думают про вас плохо. Если вот вы какой-то кидальщик мошенник да, много людей думают про вас плохо. И тогда вероятность негативных ситуаций возрастает, потому что как бы вот люди тоже намеревают это думая про вас. И наоборот, если вы порядочный, честный человек, к вам больше уважения вызывают, больше вызывают доверие, то есть к вам относятся лучше, и тогда это больше удачу какую-то вызывает. Поэтому к людям нужно относиться внимательно, бережно, и если есть возможность конфликты решать, какой еще принцип? Ну, то есть вот не рассказывать про интиму, не рассказывать про ссоры, рассказывать про ваши достоинства. Никогда не выяснять отношения в обществе с вами. То есть это вот женщине, ну, вы тоже не должны женщины отношения выяснять. Если происходит в обществе какой-то там у вас конфликт, ну сказать, хорошо, поговорим дома. Вот. Не нужно выяснять это при э, других людях. Ну вот пожалуй такие четыре основных навыка жены. я не говорю, что там готовить, как бы она желательно должна кормить вас. Да? Э, ну да можно записать чтобы, чтобы она готовила именно вот, вот пятый пункт получается. Когда она готовит в хорошем настроении, она дает вам еще энергию свою через еду. В еде вы должны понимать, что основная энергия не от вот этих вот блоков, жууров и углеводов, а от тех людей, которые эту еду готовят. То есть человек вкладывает. Если вот мы там берем какой-нибудь фастфуд или полуфабрикаты, там вообще почти люди не готовят. Там готовят роботы это все. Идет конвейер, там плясь, плясть, плясь, плясь, плясь, плясь, плясь. То есть там энергии мне очень мало. Мало сил в такой еде. А если жена там месит, там мешает, там пробует, там еще, и если она в хорошем настроении это делает, ну это вообще офигенная еда. То есть это еда силы, как бы, такая вот еда, как бы, ну как, как духовная практика, на самом деле, такую вот еду поесть. Ну вот основные навыки, поговорите, обсудите это с женой, и я думаю, что если э, этого в жизни станет больше, вы себя будете сильнее чувствовать. Или женщина, если вы пока еще не женились.